Ёбк, твою мать! Ты меня по уху ударил. Боже ты мой, ну прости. Господи. По то зачем? Облажался я. Нет, как раз то, что надо.